Если человек считает, что когда к нему приходят гости, у всех портится настроение. Когда, допустим, кто-то там что-то принес домой, и у всех портится настроение. Если человек считает, что... Проникновение происходит Деструктивная энергия в виде подкладов там или еще чего-то или еще чего-то ему в дом в его квартиру в его бизнес что ему необходимо сделать я вам расскажу необходимо взять из чистого серебра попросить у ювелиру чтобы сделал ниточку и эту ниточку или эту полосочку даже небольшой кусочек можно 5 7 10 15 30 сантиметров прибить или приклеить к нижней части входной двери к нижней части входной двери. После этого кто бы не заходил в вашу квартиру в ваш бизнес и кто бы не проходил через ваш бизнес не сможет вам сделать энергетически и физически ничего плохого.